Как правильно хранить гитару, чтобы она сохранила свое первозданное звучание, чтобы она строила долгие годы. Об этом мы сегодня поговорим в нашем ролике. Меня зовут Глеб. Меня зовут Ян. Всем привет. Это магазин Rock'n'Roll. И Ян, давай, пожалуй, не будем откладывать в долгий ящик, долго запрягать. Перейдем сразу к теме того, как правильно хранить гитару. Итак, давай представим ситуацию. Допустим, человек купил ну, скажем, классическую гитару. Без брендов обойдемся. Вот просто классика, он стоит э, у нас в магазине. Что ты порекомендуешь ему докупить к гитаре для того, чтобы сохранить ее на долгие годы? Если говорить о полном комплекте по уходу за гитарой, то, естественно, я предложу ему купить чехол, подставку для гитары, либо настенный держатель для нее, чистящее средство для накладки грифа, чистящее средство для корпуса и увлажнитель. Увлажнитель ты имеешь в виду как прибор комнатный или есть какая-то специальная приблуда, которая втыкается в гитару и ее увлажнять непосредственно? Ну да, как раз есть специальная приблуда. Даже могу продемонстрировать. Давай. Лучше его Вот, он вот здесь Куда? в этой черной пластиковой штучке находится большая губка. К сожалению, не могу распаковать и открыть, чтобы показать полностью, но здесь есть крышка, мы ее открываем. Смачиваем губку водой. Хорошо отжимаем, после этого засовываем все обратно, закрываем и вставляем в розетку между струн. Вот. А дальше что делаем? Дальше мы просто убираем гитару в чехол, угу. закрываем, и там сохраняется вот этот микроклимат, который будет поддерживаться. Вот касательно как раз-таки чехла. Вот смотри. Я думаю, что многие зрители скажут, насколько важен вообще чехол для хранения гитары. Ведь как? Мы принесли ее домой. Казалось бы, что такого, да, <смех> гитара дома, типа, ты на ней поиграл, после поставил в угол, да, и, казалось бы, зачем ей чехол в домашних условиях? Можешь как бы немного, ну, прояснить эту ситуацию, для чего вообще нужен чехол, ну, для хранения гитары дома, если... Никто с ней никуда не собирается выходить. Как раз таки то, что я и говорил про микроклимат, это самое главное. И второй момент, он довольно банальный. Это оседание пыли на струнах, на корпусе тоже ни к чему хорошему не приводит. Ну, конечно, если за гитарой не следить и не протирать. Вот смотри, вот уже несколько раз употребил слово микроклимат. А, то есть правильно ли я понимаю, что для гитары нужна какая-то определенная среда обитания, да, так скажем? Микроклимат Это как раз таки Влажность и температура Допустим мы просто разберем такой вариант Поехали мы на репетицию Либо куда-то отдыхать с этой гитарой Зимой мы упаковали гитару Либо она у нас уже стояла Мы просто ее взяли, собрались и поехали Следовательно, если мы достанем Сразу гитару, она попадет Совершенно в другую среду По влажности, по температуре И из-за этих перепадов С ней может произойти что-то неладное Поэтому следует оставлять гитару как минимум минут на 25, а лучше даже на час, чтобы постепенно она привыкла к той температуре, в которой сейчас находится. Окей, okay, с чехлом мы с тобой разобрались. Yeah. Чехол нужен для хранения гитары для того, чтобы она сохраняла свой микроклимат. В нем в чехле имеется в виду. Ну а как быть со струнами? То есть э, известный факт, что струны, особенно если это, речь идет про акустическую гитару, которая металлические струны, то, соответственно, рано или поздно они окисляются. За ними нужно как-то ухаживать или, ну, нафиг, слезай, покупай новые каждые два месяца, и все в порядке будет. На самом деле просто достаточно протирать после игры струны тряпочкой, как из микрофибры, так и из замши. И если мы хотим, чтобы струны нам прослужили, ну, очень долго, максимально, как мы этого хотим, есть специальное средство для очистки струн, вот такое. Оно, естественно, поможет нам сохранить их в хорошем состоянии максимально долго. Okay. Окей, есть, а как ее наносить? Как делал я? Я брал небольшой кусок пластика, продевал его под струну, клал на гриф и смазывал этим средством. Потом я протирал, проходил тряпочкой, давал некоторое время простоять. И вся грязь оттуда очищалась. А как ты считаешь, то есть для протирки струн подойдет абсолютно любая микрофибра или какая-то нужна определенная по структуре? Ну, я считаю, что любая подойдет. Ну, у нас в наличии в магазине есть специальная вот такая вот тряпочка. Это дарю да, я так понимаю? Ну, это да, все верно, которую можете у нас приобрести и пользоваться. Офигенно. Кстати, ссылка на все то, что мы здесь показываем в видео, находится в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, не стесняйтесь, переходите, чекайте, заказывайте и тоже ухаживайте за своей гитарой. Но это еще, конечно же, не все. И все-таки мне не дает покоя тема насчет микроклимата, в котором должна находиться гитара. Вот как обычному человеку определить, Сухо ли у него в квартире или все-таки чересчур влажно? Есть какие-то особые приборы, которые можно купить и следить за показателями влажности в квартире непосредственно? Да, есть такая крутая штука, называется гигрометр. Вот, он показывает уровень влажности угу. в данном помещении. Ну, там комната, будет репетиционная база, где храним, хоть на даче. Окей, а что он мне должен показать, этот гигрометр? Это есть... крутая штука, показывает уровень влажности. Оптимальный уровень влажности у нас должен быть 45-55%, процентов ну край 60%, то есть с помощью него можно спокойно это все отслеживать. Mm. То есть я сейчас даже смотрю, что эта штуковина на самом деле не простая, а как в известной сказке про золотую рыбку. Дело в том, что этот датчик крепится в помещении, через э, Bluetooth передает сигнал о том, что у вас происходит в комнате. На телефон прям. Ну что, мы вроде бы с тобой поговорили о том, как хранить гитару, да, что нужен чехол. Вроде даже выяснили про влажность, насколько я помню. А есть какие-то средства по уходу не только за струнами, но и в целом за инструментом? Конечно, есть. Есть очиститель для деки гитары. Деки, обечайки. Вот такая вот крутая штука. Лимонное масло. А лимонное масло для чего? То есть, если очистительно все понятно, да, ты его побрызгал тряпочкой, протер, да. то как быть с лимонкой? Лимонное масло используется для накладки гриф. Обычно, когда так. мы меняем струны, так мы Добавляем немного лимонного масла. Куда добавляем? На корпус или прямо на накладку? Прямо на накладку. И протираем, даем какое-то время постоять, чтобы масло пропиталось туда. Окей, то есть, а если это масло, его можно заменить обычным подсолнечным маслом или там другой состав у него? Я думаю, это не стоит делать. Почему? Состав, конечно же, другой масло и неизвестно, как поведет себя дерево. Неизвестно вообще, впитает ли оно себя. Лучше жарьте яичницу на этом масле. На, на растительном и вич. Да, <с да, <с ты да на лимон. Так что, друзья, запомните. Если вы где-то увидите, что какой-то дядя будет вам рассказывать, что вместо лимонки можно купить обычное подсолнечное масло, а такое, поверьте, есть в интернете, закрывайте это видео и бегите с этого канала. На наш канал. Ну, я вижу, что у тебя помимо этих прекрасных бутыльков есть еще какая-то черная коробочка. Ты не мог бы, пожалуйста, рассказать, что мне находится? Вообще для чего у нас? Да, это крутая коробочка. Здесь довольно много крутых, интересных штук. Здесь есть затирка для царапин. Также гитарный очиститель и полироль. Угу. Очиститель для струн. Кондиционер и очиститель для накладки грифа. Также там еще прилагаются три тряпочки, которыми можно протирать. А, то здесь еще есть влажные салфетки, да, для протирки инструмента. Слушай, ну здорово. Наверное, один из самых важных вопросов, который интересует не только меня, но, я думаю, и большинство как начинающих, так и уже опытных э, гитаристов, это... Все-таки как хранить гитару в домашних условиях, потому что понятно, что на Западе они делаются, там повышенная влажность, и в принципе можно не заморачиваться да, на увлажнителях, о всей этой фигне истории. А как у нас, в нашем климате, в российском, суровом достаточно, угу. хранить инструмент ну, дома? Ну, тут такие банальные вещи, что не стоит зимой ставить у батареи, либо где-то рядом. Почему? Потому что там довольно высокая температура, и это очень быстро высушит инструмент. Дерево ну, ты имеешь в виду 25 сезон, когда происходит? Да, да, именно. Дерево просто быстро сохнется, и гитара потрескается, поведет гриф, треснет лак, возможно, даже прогнется корпус весь гитары, вся эта дека. Ну, окей, а если я открою окно, дабы компенсировать топку батарей? Я могу оставить гитару в этой же комнате, а даже и приблизить ее к окошечку? Ну, пусть проветрится. Ну, если мы начали проветривать помещение, и позволяет mm -hmm. нам квартира, и мы просто лучше перенесем гитару в другую комнату. Ну, то есть ни в коем случае нельзя, чтобы на гитару до свежий воздух, холодный, из окна. Ну, конечно, это перепады температуры. Не стоит с фанатизмом ко всему этому относиться, это тоже до хорошего не доводит. Mm -hmm. Мы просто изначально при покупке инструмента начинаем за ним следить, ухаживать. Как бы у нас в России это климат такой: один день снег, другой день дождь, и непонятно, что будет завтра. Ну здесь да, согласен. Россия, Россия, сила, сила, Россия, Россия. Летом как раз-таки уже проще хранить гитару, нормализуется уровень влажности. Это не означает, конечно, что ее не стоит протирать. Достал поставил. Ну, банально тряпочка. Мы да, также продолжаем да, занести слизи. Ну, вот, а, а летний период, окей. Okay. Ты сказал, что нормализуется влажность да, mm -hmm. в помещении. Э -э можно сейчас ее как окошку поднести? Или все-таки надо смотреть, солнечная у нас сторона или нет? Ну, да, здесь ты правильно подметил, что... Нужно избегать прямого попадания солнечных лучей, либо вообще каких-либо мощных прожекторов, mm -hmm. потому что это также высушит инструмент, это то же самое и тепло. Ну, Наверное, последний вопрос этой истории. А, например, у нас гитара, скажем, там не знаю, там массив Yamaha Fg 820. Ну, к примеру, да? Вы взяли ее с собой mm -hmm. и поехали, скажем, на природу костру, к озеру, песни попеть, эх, покупаться и вот такой вещью позаниматься. Стоит ли брать с собой гитару? Или все-таки лучше оставить ее дома, а для вылазок прикупить какой-то бюджетный вариант, еще добавок, не массивный, чтобы с ним ничего не случилось? Я бы сделал именно так, как э, сказал ты. То есть я бы купил инструмент ну подешевле, потому что я понимаю, что я еду туда повеселиться, mm -hmm. поиграть. Поугарать! Для всего этого веселья не только да, из-за погодных условий, влажности, с гитарой что-то может mm -hmm. произойти. Поэтому лучший вариант будет такой, конечно, если позволяет бюджет. Поэтому, друзья, если у вас гитара серьезная, ну плюс-минус, да, то есть как бы среднечковый вариант, для вылазок на природу, мы это говорим часто в нашем магазине, но повторим для видео, лучше купить какой-то попроще вариант, чтобы было не жалко, как говорится и уже с ним кататься куда угодно, потому что гитара, особенно массив, очень трепетно относится к тому, что у нас находится за бортом, то есть на улице, вот. Но остается еще один вопрос, я тебе уже ими засыпал. Как определить, что инструмент ну, требует требует, требует влажности? Я человек, скажем так, как будто неопытный, да? я не шарю, я купил себе гитару просто для того, чтобы периодически играть Цоя. Как мне понять, подсох инструмент, что его все, пора его либо к мастеру, либо что с ним делать, либо оставлять все как есть. При игре на гитаре мы услышим какой-то посторонний звук, звон. Это нам будет говорить о том, что, скорее всего, неполадки с грифом его могло прогнуть, выгнуть, в общем, повело одним словом. Угу. Если говорить уже о косметических вещах, то, возможно, мы заметим трещины на лаке. Это еще более-менее поправимое, чем трещины на корпусе, чем вогнутая дека или рассохлась вообще вся обечайка. Но, друзья, даже если у гитары завернула гриф, гитара стала не строить, а торцы ладов пиваются в руку и рвут кожу просто в кровищу. Это все можно исправить у гитарного мастера. Например, у нас есть гитарный мастер Алексей, который шаманит с гитарами, исправляет их, приводит в нормальное русло, и клиенты остаются довольными, продолжают на них играть, радовать себя и соседей. Это очень важно, особенно, когда радуются соседи. Ну а если у вас появились какие-то вопросы, то, естественно, пишите их в комментарии под этим видео. И в следующем видео мы сделаем такой небольшой вопрос-ответ, да, наверное, также посядем, да, да. поотвечаем на вопросики на ваши, потому что вдруг вас что-то интересует, например, когда следующая поставка гитар Айбанеса, либо еще чего-то, или как, например, менять струны. В общем, пишите интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, репостите это все в соцсетях, которыми пользуетесь. Будет еще много новых, интересных обзоров. Да, ну а с вами был Глеб. И Ян. Да, это магазин Rock'n'Roll. Увидимся в следующих видосах. Пока.